Привет, друзья, на связи Александр Бакадоров. Буквально 10 минут назад зашел домой, уже смотрю в сообщение в личке, 2 или 3 сообщения с просьбой о том, что Саша, помоги нам написать сториз. То есть, как это все делается? Мы пишем одно, и больше у нас ничего не получается. Не знаю, наверное, судьба у меня такая, поэтому буду показывать, как я все делаю. Не зря я, наверное, вот отвечаю за техническую часть в нашей школе блогеров, потому что с большим удовольствием пишу такие обучающие уроки. Не знаю, друзья. Вот, будем сейчас с вами учиться. Значит, прежде всего, вы заходите в свое приложение вконтакте я думаю что выглядит одинаково поэтому ничего как бы в этом страшного нет значит неважно где вы сейчас на какой вкладочке этого приложения находитесь вам необходимо в левом нижнем углу нажать на вот такой символ который находится левее лупы ну такой квадратик которая верхней части разделен нажимаем на него и и попадаем, значит, в раздел, который называется «Новости». Значит, что он себе представляет? Это как раз-таки та вот так называемая умная лента, которая выводит всякие разные новости. И вверху находятся вот эти наши кружочки вожделенные. Это так называемые сторис. Вы видите, что здесь размещены все те друзья у меня, которые редактировали за последнее время. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо уже, видите, в левом верхнем уже углу находится изображение камеры. Вот, она находится аккурат под, значит, уровнем сигнала и включен ли у вас Wi-Fi либо нет. Нажимаем на эту камеру и тогда, видите, вот моя довольная физиономия, друзья. Всем привет! Еще раз, Вы, вам сразу доступна, ну, экран, который позволяет вам собственно записывать и видеть себя. Значит, справа от этой вот розовой кнопки, которая находится посередине, находится такая вот символ кружочка такого со стрелочками. Если нажать на него то вам будет доступно изображение, которое, ну, оно как-то странно отображается, потому что видит само себя, то вы можете снимать на основную камеру. Если нажмете еще раз на этот кружочек, то вы можете видеть, значит, фронтальную камеру. И таким образом вы, собственно, нажимаете на центральную кнопку и происходит... Так, нажимаю сюда. Вот, видите, что у нас пошел индикатор. Друзья, всем привет! Пишу, значит, обучающий урок для тех ребят, которые возникают... У тех ребят, у которых возникают трудности с написанием сторис. Поэтому вот такой вот у меня видеоурок. На этом все, выключаю. Запись идет в течение 15 секунд. И вот по заполненному кругу это вы можете понять, что у вас происходит. Так, после этого вы можете сделать простые действия. Не всегда удобно держать. Так, вы можете нажать на символ Т. Видите, да? Таким образом, можете написать пример Записи. Записи. Тут же вы можете нажать на значит, цвет, и нажать Вот. Также эту надпись: Ну, нажимаем Вот, все готово, вернее, в правом верхнем углу вы нажимаете готово, и соответственно, ваша надпись уже свободна для другого редактирования. А соответственно, текстовый редактор у нас уходит вниз. Вы можете нажать ее прямо на запись и протянуть ее вниз. Ну, допустим, вот так разместить здесь. Все, после этого у вас запись уже будет размещена. Также вы можете нажать на кисточку, тут поиграться с цветами, что-то выделить. Ну, допустим, выберем желтенький цвет и выберем такой вот маркер, который посредине. И напишем здесь, не знаю, класс. Ну... Да, пусть будет вот так. После этого снова нажимаем на «Готово». Либо можете отменить. И также можете добавить какие-то определенные смайлики. Ну, не знаю, сердечко вставим. Сердечко вставить получится у вот нас сюда. Все. После того, как вы поработали, допустим, с этими своими редактированиями, все, что вам необходимо сделать, это нажать на правую, расположенную в правом нижнем углу стрелочку, вправо, белую. Нажимаем сюда. Вот, таким образом вам будет доступно, значит, меню, которое позволит вам отправить, допустим, эту запись либо на разделе новостей на вашей странице на 24 часа, то есть на двое суток, вернее на сутки, да. Либо вы можете отправить какому-то человеку отдельно. То есть не обязательно, допустим, вы будете размещать на всей стене, можете просто какому-то человеку написать коротенькую инструкцию, допустим, и таким образом известить его о каком-либо событии, которое у вас есть. Так, нажимаем «Отправить». Все. Видите, что у нас поморгал этот кружочек, после чего, допустим, если нажать сюда... А, я нажимаю, а не, а надо нажать на телефоне. Вот, соответственно, происходит загрузка нашего нашей Stories. И причем, если посмотреть в верхнем углу, да, то вам будет заметно, что у меня их уже здесь раз, два, три, 4, 5. Вот, значит, вот таким образом у нас это все происходит. Видите, что у нас в левом в нижнем углу происходит отправка видео. Вот, и, соответственно, это видео, соответственно, у нас загружается. Вот, неважно, сколько вы здесь сделаете, я так думаю, что, хотя, честно, я не знаю, сколько здесь ограничений. Но вот на данный момент уже я раз, два, три, четыре, пять, шестую загрузил. Вот, поэтому, после того, как вы это все сделаете, у нас оно у вас автоматически загружит, загрузится в вашу ленту. Так, ну вот, она уже прогружается. Все, замечательно. Значит, все, что вам необходимо сделать в следующий момент, это нажать на правом верхнем углу крестик. Вот. Допустим, вы решили записать еще очередной сторис. Uh, уже делайте те же самые действия, которые вам известны. Нажимаете опять в левом верхнем углу на нашу камеру. Появляется снова изображение и так далее. Вот. То есть вы можете, кстати... Uh, что еще тут можно сделать? Вы можете нажать здесь на в левом верхнем углу, углу расположенную шестеренку. Сейчас она прогрузится. И пробежаться по настройкам. Посмотреть, что вы там можете изменить. То есть, тут есть такие настройки, как сохранять истории либо в памяти, допустим, вашего устройства, либо нет. Кто видит вашу историю и так далее, и так далее. Думаю, с этим делом разберетесь. Там ничего сложного. Так, нажимаете готово. И если вам нет желания, допустим, что-либо записывать. А, кстати, в левом нижнем углу также вы можете выбрать те фотографии, которые загружены у вас, допустим, на компьютере. Вот И вместо, допустим, видео вы можете поставить сюда какую-либо фотографию. Так, если вы, допустим, не хотите тут ничего изменять, нажимайте в правом верхнем углу на стрелочку вправо и просто-напросто отсюда выходите. Ну что, друзья, вот такие вот несложные действия, которые, я думаю, сможет повторить любой человек. С вами был Александр Бакадоров. Отличного настроения. На этом все, друзья. Пока-пока.